Аппарат для чистки пяток км KM 2502 Красивые розовые упаковки. Разработан в Германии. Посмотрим, что у него внутри. Внутри инструкция. Сам аппарат. Насадка у него из специальных кристаллов. Запасная насадка. для чистки насадок и зарядное устройство от сети как им пользоваться снимаем крышечку включаем он достаточно мощный для кожи рук немножко больно но для грубейших пяток будет в самый раз После процедуры его можно почистить щеткой или помыть под струей воды. Заменить насадку можно, нажав кнопку сбоку, снятием и вставляем обратно. Основные преимущества аппарата в том, что до него не нужно покупать батарейки, так как он заряжается от сети, и его можно мыть под струей воды. Все очень легко и просто.